И всем привет, ребята, с вами снова Мария Лав. С очередной ролик по Майнкрафту. Сегодня.. Мы.. Сегодня я.. Забрался на тхом, чтобы переночевать. Потому что я сбежал с той деревни, которую я снимал ролик. И все. Вот, у меня тут стоит. Сейчас мы вернемся в нормальный режим и продолжим. Ну так вот. Я забрался на тхом, чтобы переночевать. И найти чем хорошее у меня стоит на ковальне тут я кровать но я убрал ее и тут стоит очила чтобы а, чтобы начитить вещи и вернуться в нормальный режим он вот у нас ну это для камней вот очила чтобы снять чары наденем, наденем броню хоп хоп хоп ну, мед кстати в этой майнкрафте новой версии добавили очень много его. но ссылку оставлять не буду потому что меня могут забанить за подобные ссылки также у меня есть меч так что у нас тут есть короче у нас у меня тут еще есть, чтобы ну, накопать И у меня также есть отбой покажу вам как он стреляет ну обычно как лук, только лучше давайте до следующего острова горы нормально дальше у нас еще есть Тут у нас, ну, все как обычно. Э, как в предыдущих Майнкрафте. В предыдущих версиях у нас тут есть и овцы. Также шерсть. Ладно. Тут у нас хорошего на этой горе ничего нету, кроме травы и цветка. Так, ропа. Не понял. Это что такое? Ребята, я нашел какую-то деревню. Это, может, не деревня, но какой-нибудь, может, ну, может, что-то такое тут. И у нас тут есть... Давай, я сделаю кое-что. Так. Оп, оп. Оп, оп. Давай. Ребята, это тяжко. И чем и как выбираться. Ладно. Я просто упал с этой игры, и ничего со мной не случилось. Просто неудача. Вот как. Скажите мне, как я должен теперь подниматься. Ну, пойдет. Самое не то, но пойдет. давай давай давай оп вот там слизень короче вот оп хоп надо будет и конечно вот тут пойдем тут ну, короче у нас есть тыквы можете поесть их ну дом ай здрасте давай тут у нас короче кровать паутина тут у нас такой дом кстати ребят о неплохо Неплохо. Тут карта даже есть, ну, пойдет. Давайте заберем карту. Да, -ка пригодится. Так, дальше у нас есть. Сейчас. Ах, дальше так. Тут у нас опять зомби. Да, вы ч? Чего за деревня такая, Алло? Почему у все разрушены? Так, тут у нас есть. Ну, все так обычно так и давайте лучше нальем воды. хорошая что я поел мед. Ну, по поем мед. И мне будет пить охота. Так, ладно. Мне, мы бутылку выкидываем. Семена. Ну, тут у меня есть баранина. Вкусная, между прочим. И полезная. Вон так, мне мед охота. Уже есть охота мне. Угу. Все, погнали. Эх, ну, у меня, конечно, хавать есть. Так, ладно. Удочка у меня есть, мясо есть, лопата есть, щит, щит нам пригодится кровать нужна будет. Сейчас я развожу все нормально. И все. Так, у нас тут какой-то есть. Да что такое? Какой-то символ? Я не понимаю. Ладно, так, ну короче, у нас деревня разрушена всем. Не знаю, кто ее сломал. Но если я найду его, я его, я ему сломаю нос. Я ему нос сломаю, если узнаю, кто-то сломал деревню. О, давайте откопаем. Так, лопата у есть. Да что такое? Пшеница, да ладно. В новом версии Майнкрафта пшеница другая стала. Не такая, как э, в простых версиях. Ну, для ПК, там 1.6, ну. Короче, вы не поняли. Okay. У нас тут же арбуз есть. Да ладно. В июне месяце арбуз растет. Вы где такое видели? Так, все так обычно, колокольчик. Тут у нас палас, все так, ковер, палас. Ага, ну больше я не сказать ничего нет, но зато есть пшеница. Тут у нас еще один дом есть, пригодится, ну вдруг там Ребята, я не знаю, я, может быть, эту деревню восстановлю. И заселив туда жителей. Но вы узнаете это в следующих сериях. Но прощаться пока не буду с вами. Так. Хопа, хопа, хопа. Нет, лопат, Вот меч есть. Все, Тут у нас сундук. Опа-на. Вот это да, пацаны. У нас штука и хороший... Хороший у нас Таумас То есть те изомруды наши жители любят, это все знают Так, вот я не понимаю Кто сломал? Еще раз спрашиваю вас Да ладно Ребята, 5 изомрудов? Это вообще, вообще мощно, мощь прям, сила мужиков Все. Ага, все оп, ай, о следующих сериях вы узнаете, я буду восстанавливать эту деревню, чтобы можно тут жить было, и еще я доселю туда жителей, а не этих зомби-жителей, которые, эээ -э, ты чё, офигел что ли, у меня тут броня есть, я делаю, а, давайте щит лучше оденем щит, щит, щит. И жит щит. Все. И жители нас, дом жители нас и не убьют. Время. День, все. Ага. Ну, у нас такого особенного ничего нету. Мы накоп... Мы нашли... Ух ты, блин, у меня ФПС прохева. Ладно. Мы нашли тут, короче, деревню, я не знаю кто сломал, но я буду ее устанавливать, да. А с вами был Мари... а с вами был Май... Май Лав, теперь подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.